И всем здарова, ребят, с вами я Ванек, и я бы хотел вам вот про что первым делом сказать, а потом мы уже Бэтнархм Найт будем проходить. Если вы когда-нибудь услышите это от меня, что я горжусь своей страной, блин, не верьте мне, нафиг, бегите, берите, блин, что хотите, бегите, убегайте, говорит, что Ваня совсем сбредил, блин. Короче, про начинаем с вами, продолжаем Бэтнархм Найт играть. Он грузится вот. Уже загружается, вот Загрузився Хотя я не знаю, почему титры Сейчас не идут, ну, я не знаю Реально, не знаю, ребят Это можно Удалить сюда, вот, в корзинку Так, посмотрим, что в корзинке А, тут Red Dead Redemption Собственно, 2. Ну и удаляем, потому что ну, мы, собственно, с вами В Red Dead Redemption не особо Любители играть, не знаю, как вы Но я лично не особо Люблю в Red Dead Redemption играть, зависать. Ой, Battle Knight загрузилась, грузится все. Давайте вот продолжаем, короче. Unreal Technology, NVIDIA GameWorks, Autodesk, Scaleform, Telemetry, компания Warner, Warner Brothers Games, Montreal DC Comics from DC Entertainment, Rocksteady. Не, это мы все с вами видели. Ребят, мы с вами все видели. Рокстеди, Бэтмен, а Рыцарь Архема, Эйс завод на 5% пройдено, а, а. Так, да, все же так лучше видно, когда я в 2 очка смотрю. В 2 очка, блин. В 4, блин. как Какой там твой мать в 2? В 4, блин. И не очка, а этих линзы. Да, так лучше видно. Но у меня вторые очки, правда, они ну сломанные, во-первых, а во-вторых, ну они разбиты вообще. Кто кто поймет, короче, тот поймет. сесть Бэтмобиль, так лично я не знаю, что я лично для него сделал, но W и левый shift это резкий старт, так не знаю как, я лично я не знаю, как разогнаться нужно но нам нужно эту с вами штуку попасть Корсаж! Не, ну эту что-то, ладно, мы с вами попали, ребятки. Но надо, наверное, на ней, именно на ней разгоняться, как мне кажется. Именно на этой штукинце надо разгоняться и... Блин. Нет, так не на ней, видимо. Так, стоп. Как по мне, то лучше было, когда я, честно говоря, сам этим всем занимался. На, так, наверх вот сюда вот. Забираемся, забираемся. Так, на, F. Ребят, блядан тут Не нужно сюда Бэтмобиль, ага. На X так. На С так. Не, не на C, а на В, вот. Не, не на В даже, на общий достижение, долг зовет. Не загадочника так на.. Бэтмобиль, так, сюда, эм. Не ну, блин. Ай блин, да боббин, инбобин Пою ж б. Не, не на В, наоборот, надо на F. Не, да, блин, да не на F, не на эту, нужно на F. На J, ну так, сюда. Бэтмобиль. Так, где я стою, так... Ну, ёхал. Не, ну. Я понял, что нужно нам сюда. Собственно. Пока что этого одного тут... Не-не-не-не-не-не-не, я опять не на ту нажал, не на... на эскип надо, на... жал на другую клавишу аб абсолютно был на е надо на е на е на е на е надо нужно на е так Так вот, мобиль, там. Как это сделать блин? А, вот. На правую так, стоп. Что за черт? Ай! Он стал... Эх! Оу! Не, ну он стал ощущаться как настоящий человек, Бэтмен, а? Ну реально. Ребят, он стал ощущаться как реальный человек. Надеюсь, ты пришел помочь мне, а не просто тут стоять. Ну да, вообще-то. Я раз тут. Блин, го, го, го! А тут какой-то... Кто это, блин? Вот реально, кто это такой? не бойтесь Бэтса. он ничего не делает, он совсем не страшен, потому что я его знаю, я его тень. Ты чё, Джокер? Еще один фанатик очередной. Не, ну я тоже люблю общаться, но только не с такими уродами как ты, извините меня. Да. Убью как танки, нет. Я просто пытаюсь этого парня. Нам нужно поговорить. Ммм. <sighs> Блин, ну он чё, этот злодей, блин, новый ваш потрепаться, что ли, блин, захотел, а? Нафиг? Нафиг такой злодей нужен, если он только потрепаться и хочет. Так, на тап улучшить М-бой, костюм, устройство навыков, технические устройства. Я не знаю, что улучшать, ребят, вот реально спос приемов ну я реально не знаю что улучшать бетмобиль можно только вооружение бэтмобиля мне нужно только ну бэтмобиль или вооружение бетмобиля качать так тут эм, броня первого уровня так броня второго уровня броня броня броня броня суперкатапульта четвертый четыре очка улучшения нужно так тут ну вот этот вот ну не, на это два нужно, на это вообще 8 нужно. А у меня одно. Ладно, все. Ну тут с вами, ребят, справились. Теперь этого парня, цена, освобождаем. Мужчин, точнее. Кто эти люди были? Не такие же, как ты. Вы спасены сейчас. Спасибо, чек, Петна. Ну, не надо было. Оставь в комментариях и... Ты можешь все. Где пугала? А, не понял. Просили у него, где пугала? Не нет Я нашел одного парня. Он... Um, Останови его. Я в тебя верю. Гордон, э, отведи рабочего из Кемикалс Гордону на мосту. Так. Я вас довезу с ветерком. Марк Чен. Я, извините, ребят, я не могу. Не вижу... Многим, может, понравиться то, что я делаю, то, что, точнее, в этом от первого лица, но мне, честно говоря, не нравится это. Мы спасли первую. Вот тебе, горный. Пожалуйста. Забирай, ничего так не кончено. Не надо еще спасти тут трех. пошли первого того спасать, а в итоге спасли ну, того, кого надо. Ну. Да, блин, я, блин, так да не так я все хотел. Я дождь перечислить на праву сейчас, ребят, потому что ну, правую у меня рука в основном сильная и ловкая и быстрая. Правая рука в основном Блин, жалко, что тут нет шифровального секвенатора, который был в той, в том эпизоде вообще во всех играх про Бэтмена, он был, а сейчас тут нету, блин. жалко, жалко, не знаю как вам, а мне очень жалко такую, такую механику. Бэтмобиль сможет с этими танками расправиться, так. Uh -huh. Бэтмобиль, так. Даблдип плюс левый Shift. так. Ну можно и на самом-то деле по другому Почему я на эту сторону лично сам приехал. Пошел. Потому что ну так удобнее, так проще. Да и тем более я Бэтмобилем не умею управлять, честно говоря, ребят. вроде знаю как попасть на ну, туда но не могу я этого сделать пока же, потому что ну знаю вроде как а вроде бы и нет ну нитру работает не с первого раза не с первого нажима а так один два три дел контрол. дел контрол. перевернуть бэтмобиль так Нажимы и зажимы. На F, блин. Назад на F. На F. На F. На F. На F. На F. На F. Ребят, нажать и зажать надо. И все. Не, ну, Блин, его приносит... Уносит... Влево, точнее, вообще. Так, стоп. Нет, так, так. Нет, там нет. Нужно так, не, не на F тут нажать, она. А так нет, надо на оборот сюда и здесь нажать не на F, надо а на E. На F здесь надо, а на E нажать. Да блин, да заносит очень сильно, когда я на автомобиле, О, Ого, вот, забрался. А, забрался, ребятки. Я забрался. Доки загрузки. Так, тут... А я... Еще один вот с этой стороны. Вс ⁇ Со всеми справился так. Ну, вроде бы да. На левый контрол не ну я прошел видели ребята я прошел блин. Ладно, все на F, на не не на F, а на e выйти, выйти из Бэтмобиля, ага. На... Так, нужно так сюда. Ну вообще не нужно, как мне кажется, Бэтмен всегда работает в одиночку, он без Бэтмобиля так же и сможет всех разнести. Я буду, короче говоря, бля буду, но Бэтмен может всех и без Бэтмобиля разнести. Всех. Так, стоп, так, тут на Х надо, так. А, тут нужно... Нет, тут нужно на... Не, не, не, не, не, не, не, не, не. В этой серии я реально, я очень многократно перед вами, перед всеми извиняюсь, но как по мне, то в этой игре Бэтмен, ну не, ну не необходим, ну, ну не необходим, ну, не и не нужен, я бы так сказал вам всем, ну. Так, стоп, поишу а где на х. Так. На а, да, точно. На х же не работает, потому что... На с, так, на с. Не, не, не, не, не, не, не, на... На, да, на Е, e. на Е, e, на Е, e, на Е e, на е не, не, я могу дальше пройти, ребятки. Я могу дальше пройти, бля. Это очень-очень-очень круто. Я могу дальше пройти, я понял. Я могу сюда пройти сейчас. И не надо наклоняться. Нет, стоп. А чё тут? Тут, наверное, таксин пугало. Должен сновить это. Е... тут я перевод. Ужаком, я могу что сделать. сделать один. Это а заниматься им. Это не может дать. Ты можешь дать. Ты должен оставаться и делать задание своим. Я должен делать свое И буду свою. Вот. Что он сказал. Он хочет помочь. Пускай занимается своими, своей миссией пока что. Потому что... Он может помочь себе. Это очень опасно для Робина. Так, стоп, тут на их, так. А, так, и вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Это тоже предохранитель снимаем.